Я это сделал для того, чтобы нагнать всех хайп, еще больше подписчиков, просмотров и так далее. За то, что я сделал, мне укрепи грозит 8 лет лишения свободы.